Чтобы накачать икры бомбить их нужно интенсивно, регулярно и с полной самоотдачей. Каждый, кто тренировал икроножные, знает, как это тяжело и больно. К тому же мышцы голени очень медленно растут. Конечно, можно, кивая на генетику, плюнуть на прокачку икр, в конце концов, кто их видит. Но правда в том, что эти мышцы особые и требуют к себе особого подхода. А правила проведения тренировки икроножных – о ее тонкостях и нюансах я хочу сегодня рассказать в этом видео Камболовидная мышца. Полное название этой так нелюбимой всеми группы мышц трехглавые мышца голени, не просто голень и не икры ног. Именно так трехглавая мышца голени. Я специально обращаю внимание на ее название, потому что она состоит из двух отдельных мышц небольшой икроножды, состоящий из двух головок и расположенный на поверхности. И большой комболовидный, имеющий одну головку и прилегающий под икроножной мышцей. Это значит, что для увеличения общего объема голени накачать комболовидную мышцу важнее, чем икроножную. Чем больше она становится, тем больше становится и сама голень. Кроме того, комбаловидная мышца, увеличиваясь в размере, выталкивает икроножную наверх. Дело ее намного массивнее, особенно при взгляде на нее спереди. Вывод. Накачать комбаловитную мышцу очень важно. Объем голени зависит в основном от нее. Качать комбаловитную мышцу нужно по принципу приоритета. Мышцы, голень очень сильные и выносливые, так же как пресс предплечья и шея. В течение дня они сокращаются тысячу раз, держа при этом на себе вес нашего тела. Это значит, что выполнение упражнений на голень с большим количеством повторений малоэффективно. Такая нагрузка тоже нужна, но включать ее в комплекс упражнений для икроножных нужно на особом этапе. Чтобы быстро накачать икры ног, их нужно нагружать в силовом, непривычном для них стиле, используя при этом вес тягочения, превосходящий вес тела в 1,5-2 раза. Количество повторений при этом должно быть средним, от 10 до 12 но это еще не все. Время, которое мышцы проводят под нагрузкой, нужно увеличивать до 35-45 секунд. Следовательно, выполнять упражнение нужно подчеркнуто медленно. Вывод. Качать икры правильно. Это значит нагружать и в непривычной для них манере. Большой вес, отягощение плюс малое количество повторений. Плюс медленное выполнение упражнения. Икры болят потому что состоят они в основном из медленно сокращающихся мышечных волокон. Эти волокна слабее и тоньше своих быстрых собратьев, но способны сокращаться с одинаковой интенсивностью очень долго. Побочным продуктом такой длительной работы является молочная кислота, она образуется в мышцах при нарастании дефицита кислорода. Молочная кислота вызывает боль в выкрах, являясь бичом всех спортсменов, бегунов, ходоков, велосипедистов, которые выполняют физические упражнения на протяжении больших временных отрезков. Обычные люди ощущают боль в выкрах после долгого дня, проведенного на ногах, особенно если пришлось много ходить, стоять или подниматься по лестнице. Такая боль... Это своеобразный звонок, которым тело призывает нас остановиться, но не в нашем случае, ибо когда речь заходит о тренировке икроножных, тут ситуация совершенно другая. Жжение – это сигнал не к прекращению выполнения упражнения, а важный момент – начала серьезной работы. Молочная кислота, вызывая жжение в мышцах, одновременно стимулирует повышение анаболических гормонов, ответственных за их рост. Умение зашагнуть за болевой порог и продолжить качать икры, несмотря на боль, – это одно из главных условий увеличения их в объеме. Однако… При прокачке мышц голени в силовом стиле достичь дефицита кислорода не получается. Икроношные работают, но жжение не появляется. Зато боль в мышцах появляется во время выполнения частичных повторений. Это значит, что после выполнения повторений в полной амплитуде необходимо сделать еще несколько движений в укороченной манере и до отказа. В симбиозе тяжелой силовой нагрузки и легкой памповой икроиц ключ к ускоренному росту икр ног. Примечание. Арнольд Шварценеггер славился не только грудью и бицепсами, но и великолепными мышцами голени. Причем накачать икры ног он сумел довольно быстро. Один из его секретов прокачки мышц голени был в том, что, выполняя упражнения для икр, он начинал считать повторения. Только после появления сильного жжения в мышцах. Если боль в икрах появилась, значит пора работать. Так он говорил. Вывод. Икры болят потому, что у них накапливается молочная кислота. Но более это обязательное условие их роста. А чтобы добиться такого улучшения, каждый подход нужно завершать частичными повторениями до отказа. Растяжка мышц при прокачке икроножных – это очень важно. Но во всем нужно знать меру. Функция мышц голени заключается в сгибании стопы, подъеме на носок и повороте стопы в сторону. Но вот при опускании стопы вниз голень не работает. Это движение происходит за счет растяжения ахиллового сухожилия. Очень глубоко вниз опускаться особого смысла нет. Вполне достаточно 3-4 сантиметра. И то для того, чтобы с помощью инерции суметь подняться на носки еще 2-3 раза. Более того, если вес отягощения велик, низкое и резкое опускание стопы может стать причиной травмы. Опускаться в нижнюю точку траектории, растягивая голень. Необходимо очень плавно. В то же время растяжка икроножных, так же как и разогрев голеностопного сустава, обязательный элемент разминки этой мышечной группы перед началом выполнения упражнений. Цель таких движений подготовить к предстоящей тяжелой работе суставы, связки и наши сухожилия. Заканчивать тренировку икроножных также необходимо растяжкой. Она уменьшит болевые ощущения и ускорит восстановление. Вывод. Растяжка икроножных действительно важна, но... Не столько для роста мышц, сколько для профилактики травм и ускорения восстановления. Как часто качать икры? При желании хоть каждый день они очень выносливые, поэтому быстро восстанавливаются. Но качать икры и накачать – это две огромные разницы. Во-первых, любой мышечной группе нужно давать время для отдыха и роста. А во-вторых, главный фактор мышечной гипертрофии – это стрессовая нагрузка. Если качать икры часто и совершенно одинаково, они не вырастут, станут выносливее и рельефнее, но их объем не увеличится. Оптимальный вариант качать икроношные дважды в неделю, например, понедельник и пятница. Но делать это каждый раз немного иначе. У профессионалов же свое мнение на этот счет. Они в один голос твердят, что качать икры нужно каждое занятие. Так можно добавить им объема. Намного быстрее. И тут они абсолютно правы, но только с одной оговоркой. Отдачу от Частые прокачки мышц, голени, впрочем, и других мышц можно получить лишь на фоне использования фарм поддержки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья.